Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 12 сентября и 30 апреля Русская Православная Церковь отмечает память выдающегося русского святого преподобного Александра Свирского. За всю историю Русской Православной Церкви только он, сподобился физическим зрением лицезреть пресвятую Троицу. Русский новозаветный Авраам, игумен Небес, хозяин Свири, боговидец. Все эти характеристики народ дал этому дивному святому. Сегодня я бы хотела рассказать вам о его житии. Родиной преподобного Александрова Свирского было село Мандера, на реке Аяте, это приток реки Сфири. В XV веке это Новгородская губерния. Родители его простые крестьяне, Стефан и Васа. Они жили в достатке и отличались неизреченным милосердием к ближним и воспитывали детей в страхе Божие. Они часто посещали ближайший монастырь в видение храм Пресвятой Богородицы. Все сельчане уважали эту семью и считали, что они самые достойные люди села. Прошло время, дети выросли и завели свои семьи. Стефан и Васа остались одни. и Им очень захотелось иметь еще одного сына. Они много молились, но казалось, что Господь их не слышит. Ребенка у них не было. Но на самом деле за их добрую жизнь и любовь к Богу Господь э, хотел послать им ребенка, который в будущем станет угодником Божиим. И поэтому просто Божьим промыслом они должны были приготовить себя к принятию такого сына, много политься и поститься. И вот однажды они пришли в монастырь Пресвятой Богородицы, встали перед ее иконой и стали... Молиться, чтобы Пресвятая Богородица умолила сына своего Господа Иисуса Христа, и у них все-таки родился ребенок. И тут их осиял божественный свет. И они услышали голос Божьей Матери. «Радуйтесь, доброе супружество! Вы родите сына, в рождении которого утешение Бог подаст своим церквам!» Обрадованные они возвратились в дом свой. И вскоре Васа узнала, что у нее будет ребенок. И тогда они поняли, что голос им не показался, как пришла вот в голову такая мысль, что, может быть, им показался этот голос. Но оказалось все правдой. И вот, по прошествии срока, 28 июня 1548 года, у них родился мальчик. 28 июня – это день памяти ветхозаветного пророка Амоса. Вот в честь него при крещении и был назван ребенок. И стали они воспитывать мальчика, прибивая ему Божьи заповеди. Но уже с самых ранних лет и родителям, и окружающим стало понятно, что это будет необычный ребенок. Мальчик избегал детских игр и смеха, проводил все время с родителями в храме, был серьезен, много молился. И окружающие люди говорили, что этот отрок необычный, наверное, это будет святой. Когда мальчик подрос, его отдали в школу. Но вот тут возникли трудности. Ребенок никак не мог научиться читать, хотя и очень хотел. Родители просили его быть прилежным. Учитель много уделял ему внимания и во время занятий, и после. Но учеба юному отруку все и не шла. Ребята смеялись над ним. А он очень горько скорбел от того, что огорчает учителя, родителей. И на ребят он не обижался, так как понимал, что да, действительно он хуже всех. И вот однажды мальчик пошел в монастырь, куда он часто ходил с родителями. Встал перед иконой Божьей Матери. И стал просить Пресвятую Богородицу умолить Господа, чтобы тот даровал ему разум, чтобы он мог научиться священному писанию. И услышал он причудный голос Божьей Матери. «Амос, отныне ты будешь уразуметь Слово Божие». Обрадованный отрок возвратился домой. По сияющему лицу сына родители поняли, что его посетила Божья благодать. Амос тут же взял Священное Писание и перед родителями начал читать. И оказалось, что читает он Священное Писание очень хорошо, без ошибок. То есть так, Божьим промыслом, он получил грамоту, знания именно от Бога. Так хотел Господь. В школе же ситуация изменилась. Учитель теперь ставил Амоса в пример другим ребятам. А насмешки и оскорбления со стороны товарищей прекратились. Все ребята поняли, что Амос теперь занимается лучше их. Но юный отрок этим не возгордился. Наоборот, он усилил молитву, стал теперь читать прилежно священное писание и стал много поститься. Поститься, как взрослый подвижник. И этим вызвал беспокойство своих родителей. И вот однажды матушка ему сказала, «Зачем так изнуряешь тело свое, сладкое дитя мое? Не знаешь разве, что чрезмерные воздержания причиняют телу вред, особенно тебе, юному цветущему телу? Нам же ты немалую скорбь делаешь этим. Итак, дитя, послушай нас, родителей своих, употребляй пищу вместе с нами и сон имей подобно нам». Благоразумный же Амос отвечал, «Зачем, матушка, говоришь это мне, отлучая меня воздержание? Что может быть полезнее этого, особенно в юности, с плотью воюющей? Плоти угождающие удаляются от Бога, как говорит Писание, «Пища не приближает нас к Богу». Матушка очень удивилась такому мудрому ответу и, видя по Боге доброе его желание, сказала ему, «Как хочешь». Так и делай, дитя мое. Так в благочестии и чистоте пребывал Амос, все больше совершенствуясь в добродетелях. И вот исполнилось ему 19 лет. И родители захотели юношу женить. Но Амосу не хотелось брака. Ему хотелось стать монахом. В скорости он познакомился с с монахами Валаамского монастыря, которые пришли в село Мандеру по монастырским надобностям. Они рассказали ему о том, как устроен их монастырь, какие есть благочестивые монахи в их монастыре. И Амус понял, что именно этого монашеского жития он действительно желает. Но как уйти из дома, не взяв родительского благословения? Но он также понимал, что родители вряд ли когда-либо согласятся, чтобы он стал монахом. И тогда он решил уйти из дома тайком. Взяв благословение на то, чтобы пойти по делам в соседнюю деревню, однажды утром он, помолившись Богу, вышел из своего дома с тем, чтобы больше туда не вернуться. И отправился на Валахо. Но дороги он туда не знал. Он шел и молился Богу, чтобы тот послал ему спутника. И действительно, однажды ему повстречался человек. Поздоровался с ним и сказал, что идет на Валаам и готов его проводить. Так они пошли вместе. И вот дошли они до монастырских ворот Валаамского монастыря. Встали на молитву. После молитвы Амос обернулся и увидел, что спутника нигде нет. Стал он его везде искать, но найти не смог. И тогда он понял, что это был посланным богом ангел. Амос пришел в монастырь, попросился встретиться с игуменом. Игумен, тогда его звали Аким, принял юношу ласково. И духовным взором понял, что это не просто пришел юноша, который хочет убежать от мира, а именно пришел будущий угодник Божий. Так Господь ему открыл. Он с радостью его принял в число монастырской братьи И стал Амос подвязаться в монастыре. Семь лет он был послушником. И в своем послушании, смирении, в трудах и молитвах произошел остальных братьев и стал для всех примером. Все восхищались его какой-то юноша, ему всего лишь 19 лет, а уже превосходит самых опытных старцев. И смирением, и молитвой, и постом. Иногда даже Амос уходил ночью в лес и до утра там молился. И вот через 7 лет он принял постриг. Иогумен Аким постриг его с именем Александр. И вот уже будучи монахом, он пробыл на Валааме еще три года. Он подвязался в монастыре уже 10 лет. И все эти годы он не встречался со своими родителями, так как он стал монахом и умер для мира. Родители, конечно, Стефан и Васа глубоко скорбели, потому что думали, что с сыном что-то случилось. И они ничего не знали и не могли никак узнать. Хотя... Конечно же, пытались его найти. И вот через 10 лет после его ухода в монастырь мы в деревню пришли карелы по торговым надобностям. И они рассказали Стефану и Васе, что его сын, их сын подвязается в Новоламском монастыре, так как слава о таком монахе, Александре, о таком подвижнике уже стала распространяться по округе. Родители обрадовались. И тогда отец решил вернуть сына домой. И вот он пришел к игумену в Лаамского монастыря и стал просить встречи с сыном. Игумен позвал Александра и сказал, что его ожидает отец и просит с ним встречи. Александр стал отказываться, говоря, я умер для мира. Но игумен стал увещевать юношу говоря, что его отец будет в отчаянии и надо встретиться. Тогда по послушанию Александр встретился с отцом, и отец стал его со слезами на глазах умолять вернуться домой, обещая, что они с матерью не будут препятствовать его постническим и молитвенным трудам. Но пусть он это делает дома, так как они очень скучают по нему. На что Александр сказал отцу что он уже дал обед Богу, что он монах, и он не может покинуть монастырь. И стал уговаривать отца, чтобы он и его матушка тоже стали монахами. Отец рассердился и, не сказав ни слова, вышел и пошел в монастырскую гостиницу. А Александр встал на молитву. Он стал молиться за родителей, чтобы Господь наставил их на праведный путь, и чтобы они поняли, что... Нужно стать монахами. Это наиболее спасительный путь. И тут произошло чудо. Это первое чудо, которое произошло по молитвам будущего преподобного Александра. Придя в гостиницу, вдруг Стефан ощутил благодать Божию и понял, что с сыном он вел себя неправильно. И сын прав, уговаривает его стать монахом. Со слезами на глазах и при исполненной божественной любви он вернулся в монастырь, встретился снова с своим сыном, сказал, что теперь он его духовный наставник, и он сделает так, как сын говорит. Затем он вернулся домой, продал все свое имение, и вместе с супругой Васой поступили в монастырь Введения видение Пресвятой Богородицы, где они когда-то молились о даровании им сына.